Друзья, всем привет! Сегодня мы бурим скважину в деревне Панковичи. Это Тульская область, Дубинский район, вероятнее всего. Что меня удивило, мы подъехали сейчас на пожарный водоем, для того, чтобы набрать воды в водовозку, да? И здесь просто настолько высокодебетный родник. Сейчас я вам покажу, Смотрите. Чистейшая вода идет, дебет кубов 10, наверное, не меньше. И все это выливается вот в такой вот прекрасный пожарный водоем. Смотрите, какая красота. Надписи такие интересные здесь, из священного писания. Всякий, кто пьет воду сию, вас жаждет опять. Кружечка здесь вот так вот. Родник потрясающий. Обустроенный подъезд для пожарной машины. С него мы и набираем воду. Все отсыпано, щебнем камнями. Все классно, круто. Сегодня скважина будет в металле. Сегодня покажу вам, как мы будем бурить по разборному известнику, по крепкому известнику. Будем работать с промывкой. Ребятки, хочу вас познакомить с работой элеватора. Вот был вопрос в комментариях, не намотает ли помпура на буровую штангу. Вот видно, сейчас инструмент заряжен и включаем вращение. Это колокол, это шпиндель. Они цепляются только ушами, вот здесь. В нижнем и в верхнем положении они независимы друг от друга. Вот, пожалуйста. В общем, сегодня у нас очень длинный рабочий день оказался. Сейчас вот готовим насос на пробную откачку. Смонтируем, посмотрим, есть водичка, нет ли. важно по просьбам подписчиков в стальной трубе ну, в общем смысл в чем качаем две минуты вода в известнике проходная здесь кругом бьют родники дебет очень высокий светлеет прямо на глазах все довольны звезды ютуба все обгорели короче на солнце вот нам остается разбурить сейчас под 117 пластиковую колонну эксплуационную И смонтировать уже насосно конечную откачку Ну вот, наша скважина уже прокачалась до чистой воды Складываем инструмент И два слова хотел бы сказать про вот это замечательное 50 долото Диаметром 76 мм Значит, ребят, вот это долото pdc 76 -я. Она хороша чем? Если у вас нет пневмоударника, компрессора, и вы волею судеб раз в год попали на очень крепкий водоносный или неводоносный известняк, эта Долта способна вас очень хорошо выручить. Да? Ну, то есть она, скорость проходки у него гораздо выше, чем у шарошечного Долта. И... Основной его плюс в том, что, соответственно, на полном поглощении, когда мы бурим сухой известняк, у нас расходуется гораздо меньше воды. Всем рекомендую иметь в своем арсенале вот такой вот инструмент. Это просто незаменимая вещь. Лучше, чем всякие наши 76-е кашки и так далее. Вот. Всем рекомендую, покупайте хороший инструмент, бурите скважины качественно.